Всем здравствуйте! Вот у нас теплица, в которой растут помидоры, краснеют. Сегодня 20 августа. А мы от этой теплицы решили удлинить ее на 30 метров. Вот так вот, и посадить огурцы. Вот видите, напоминаю, 20 августа мы сажаем огурцы, рассаду огурцов. Сейчас идет полив, их поливаем. Здесь мы посадили вот эту рассаду вчера. Вот она уже все принялась, вся встала, поднялась, принялась. Досаживали, видите, они еще там лежат. Досаживали сегодня. Все польется, все будет хорошо, я надеюсь. Вот, смотрите такой вот мы решили продолжить эксперимент что из него получится я вам расскажу дальше В дальнейших видео подписывайтесь на канал всем до свидания